как Сайон довела парня до слез, прокомментировав его участие в шоу. Сейчас я вам это расскажу, но перед началом прошу вас подписаться и поставить лайк. Все, можем продолжать. Все началось 30 марта. В эфир вышел первый эпизод шоу Фэнтези Бой. Фэнтези Бойс – мужская версия программы mighty Тинэйдж Герл. Сайон, которая занимала место наставника в шоу Май Тинэйдж Герл, вернулась на свой пост. Зрители, узнав это, уже ждали жесткие ответы от Сайон. Мун -джи -йон, тренер с блестящей карьерой уличных выступлений и конкурсов, представил кавер на песню "Stand By Me". Однако он продемонстрировал нестабильный вокал и танцевальные навыки. Наставник улыбнулся и сказал: "Твоя одежда красивая". Мун Джёон ответил: "Этот наряд я купил, готовясь к этому прослушиванию. Я купил его, потому что хотел хотя бы немного быть похожим на айдола". Услышав это, Сайон удивилась и хохотнула. «Мне кажется, ты сделал неправильный выбор». Потом парень рассказывал, как он учился петь у известного учителя, и ему сказали, что «Ого, я чуть его не опозорил». Сайон понаблюдала за поведением трени, подняла микрофон и сказала, «Я не думаю, что ты понимаешь, потому что наставники говорят тепло. На твое выступление было на уровне шоу талантов». Парень сказал «О, все верно, простите», тем самым вызвав смех наставников. Парень извинился еще пару раз. После чего Сайон сказала «Ты не должен извиняться, а ты должен тренироваться больше». Это был не первый случай, когда Айдол ответил грубо. Был еще случай с Шухуа, когда в своем эфире она попросила тапать по экрану и отправлять сердечки, на что один пользователь сети написал «У меня уже очень устала рука отправлять их тебе». Шухо ответила на этот комментарий. Я тоже очень устала за день, но я сижу и общаюсь с вами. После этого на концертах g люди стали отказываться делать фанкам Шхуа, якобы из-за ее грубости. Вот, например, я не считаю этот случай грубостью, потому что много высказываний g воспринимают как грубость. Но на самом деле они все говорят по факту всегда, поэтому любовь навсегда. Ну, короче, все. Спасибо за просмотр, всем пока-пока. Надеюсь, вам понравится видео. Поддержите меня лайком и комментарием. Спасибо!